Дорожно-транспортные происшествия. Потом в протоколах будет указано, что водитель легкового автомобиля нарушил правила проезда перекрестка. Но то протоколы. А сегодня коэффициент полезного действия службы госавтоинспекции измеряется не количеством оштрафованных, а реальным состоянием аварийности. Материальные потери могут быть точно вычислены, но ну а человеческие тяжело смотреть на пострадавших в автоавариях и востократ тяжелее видеть страдания детей. От нас с вами зависит их счастливое и безоблачное детство. Вопросы профилактики детского транспортного травматизма всегда находятся в центре внимания работы госавтоинспекции. Что это игра нет идет постижение детьми навыков и умения правильно ориентироваться в сложной дорожной обстановке где ценой одного неверного шага может быть жизнь и здесь необходим творческий поиск умение в увлекательной форме научить детей основным правилам поведения на улице Ты сделал безобразник, ты испортил детям праздник. Из-за Булькиных проказ не будет праздника у нас. Юные инспектора движения. Эти ребята оказывают большую помощь учителям в обучении правилам дорожного движения младших школьников. Причем работа эта ведется не только в школах, но и в детских садах, пионерских лагерях, домах пионеров и по месту жительства, в жеках и клубах. Пройдет немного времени, и они заменят тех, кто несет службу в ГАИ сегодня. каникулы время пионерских лагерей и увлекательных походов ничто не должно омрачать их радость и можно с уверенностью сказать что работники госавтоинспекции сделают все от них зависящее чтобы это путешествие закончилось благополучно Исыкуль изумруд в оправе белоснежных гор Сюда, во всесоюзную здравницу, стекаются десятки тысяч жаждущих поправить свое здоровье. Но среди них бывают и такие. Сегодня наш долг оградить озеро от их нашествия, сохранить его уникальную природу. 30 тысяч километров такова протяженность автотрасс республики густота автомобильных дорог киргизии выше чем в среднем по союзу сегодня ими соединены все уголки республики ни днем ни ночью не смолкает движение на горных трассах но особая нагрузка падает на них в период перегона скота ведь наша республика животноводческая ее атара третья по численности в стране и в дни массовых перегонов от работников госавтоинспекции требуется особая бдительность. Наша республика страна гор. Дороги проложены над уровнем моря более 2000 метров. В связи с этим большое развитие получила в республике автомобильный транспорт, на долю которого э, приходится 95% перевозок грузов и пассажиров. Такая условия движения автомобильного транспорта отрицательно сказывается на обеспечении безопасности дорожного движения. Если в целом по союзу на 10 тысяч транспортных единиц 16 погибших, то в Киргизии эта цифра составляет 19. В этих сложных условиях нам приходится прилагать большие повышенные усилия для обеспечения безопасности дорожного движения. Одним из тормозов повышения безопасности дорожного движения нашей республики является резкое отставание темпового роста автомобильных дорог от количественного роста автомототранспорта. За последние 10 лет количество транспорта возросло э, два раза, то количество э, протяженных дорог и его обстройство осталось примерно на прежнем уровне. Сюрпризы горных дорог. Мы привыкли говорить, стихии, непредвиденные обстоятельства. Но такие ли уж они непредвиденные? Бесспорно одно. Эффективная и безопасная перевозка пассажиров и грузов требует сегодня современных дорог, отвечающих всем требованиям безопасности движения. А на участке автодороги Каракуль-Ташкумыр сегодня даже рабочую смену приходится перевозить только в сопровождении патрульной автомашины ГАИ. Об открытии постоянного автобусного маршрута пока не может быть и речи. Дороги республики. Здесь постоянно несут свою вахту инспектора дорожно-патрульной службы. Сегодня на помощь им пришли различные технические средства. Дорога контролируется вертолетами, радарами, передвижными постами ГАИ. С высоты птичьего полета вся трасса как на ладони. И любая попытка нарушить плавное течение автомобильного потока не ускользнет от внимания инспектора. В этом случае встреча с работником ГАИ неизбежна. В долин уже цветут сады а здесь на знаменитой дороге дружбы связывающей ош с крышей мира на в снега крутых петлях горных перевалов почти вечное царство зимы и тут тоже нужно нести службу в буран в непогоду в мороз ведь дорога должна быть открытой всегда а значит всегда стоять на посту людям с жезлами в руках